Добрый день, дорогие друзья, и в этом видео я расскажу и покажу, каким образом я буду сажать вот этот абрикос. Он уже посажен, но я сейчас дальше видео покажу все этапы от подготовки посадочной ямы до вот этого завершающего факта с амульчированием приствольного круга. Ну что ж, дорогие друзья, давайте смотреть. Подготовка земли для абрикоса, для закладки этой плодородного грунта в посадочную яму для замеса этих замесов будет несколько потому что будет послойно добавляться в грунт я использую сульфат калия это примерно на один замес у меня уйдет ну, 50 грамм Далее, для того чтобы повысить влагонасыщенность почвы я буду добавлять агроперлит 25 процентов от объема грунта Ну и также я добавлю где-то примерно 200 грамм на замес золы. Давайте все это вместе смешаем. посадочную яму посадочная яма двухуровневая здесь диаметр примерно 90 сантиметров 90 90 на штык лопаты далее идет 60 на 60 общая глубина посадочной ямы 70 сантиметров сейчас я этот грунт буду укладывать на дно И обильно-обильно проливаю Заполнили посадочную яму грунтом Сделал бортик Для сбора дождевой воды Вот так это сейчас выглядит Следующим этапом это посадка непосредственно абрикоса на место. Продолжаем посадку абрикоса. Подготовили яму посадочную. В данном случае сюда я буду сажать абрикос Патриарх. Это абрикос выращен из косточек лайре Константиновича Железова. Вот за два года он такой вырос, достаточно большой, немножечко подмерз. Вот в Сезон 21 2022 года ну, Это он зимовал, потому что Прямо в этом контейнере Посаживаем он 15.05.2021 года Косточкой И вот на конец На вторую половину Августа 2022 года Вот он такой вот вырос Я соответственно его сформирую Еще подрежу Перед посадкой Я добавлю прикорневую зону Микоризу Решил добавить микоризу. В данном случае использую кормилицу микориза. Это микоризные грибы, скажем так, рода гломус. Добавляю я по объему 200 мл. Это стакан воды. Добавлять я буду, как я уже сказал, в прикорневую зону. Сейчас я буду сажать. Я определился, он у меня будет в этом месте расти. И я вот прям по этому месту, вот так вот их распределяю. Это вот пятно посадки, контакта для корневой зоны. Ну, теперь таким образом просто ставлю, закрываем и сажаем. Устанавливаем на место. Аккуратненько освобождаем корневую систему, которая через отверстие вышла. Ну вот мы видим, да, вот мекоризу рассыпал, в это же место вот таким вот образом устанавливаю саженец. В принципе, стоит он более-менее ровно. Сейчас я еще гляну по плоскостям и добавляю грунт. Распределяю. Утрамбовываю. И проливаю. Примерно 5 литров на такой объем земли. И так далее. Заполнили посадочную яму грунтом о котором я рассказывал в начале видео, при посадке абрикосов обязательно делать, их нужно сажать на холм. То есть, чтобы не заглублялось и не было в низине корневая ножка. Здесь в данном случае можно видеть, да, что посажен абрикос на холм, корневая ножка выше грунта, прям на холмике. Видно вот здесь этот холм. Что буду делать далее? Далее я вот эту часть, начинаю отсюда, вот этот холмик, вот примерно вот до этой части я посажу здесь газонную траву, она здесь будет расти, заполонит, укрепит грунт от вползания, от растекания да, под дождями, а вот эту часть, приствольный круг, вот с этим бортиком, который я сделал, я замульчирую, соответственно, вода стекая здесь с горки в приствольную зону, вот сюда, в эту часть, она будет Дольше, дольше сохранить влагу за счет того что эта часть будет замульчирована соответственно давая питание корням отводя от вот этого вот, скажем так самого опасного места для брикосов от корневой шейки при этом давая питание в зону корней Ну что ж, давайте сейчас я это сделаю посею семена Присыпаю сверху землей Небольшим слоем и проливаю Таким образом, мы видим, да, вода уходит по склону. Склонник стекается в приствольную зону. И уводит. Происходит отвод воды от корневой шейки. Ну, завершающим этапом, как я уже сказал, это мульчирование вот здесь приствольного круга соломой. Мультирую вот эту зону. И сейчас я еще раз пролью бествольный круг вот в этой части. На этом посадка абрикоса завершена. Вот так это сейчас выглядит. Посмотрим через некоторое время, когда взойдет. Если он взойдет, потому что газонной траве уже много лет, не знаю, как схожи семян. Если зайдут семена газонной травы, тоже покажу дальше в этом видео. Ну вот, как-то так будем смотреть и наблюдать дальше, как развивается дерево. Обрезку я в этом году делать не буду. Обрезку я сделаю весной следующего года. На этом все. Если вам понравилось видео, нажимайте «Мне нравится». Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!